Добрый день, господа! Практически любой гражданин Украины, военно мужчина в возрасте от 18 до 60 лет, может выехать из Украины во время военного положения согласно правил, которые действуют в редакции постановления Кабинета Министров 1044 от 10 сентября, 2022 года которые вступили в силу 27 сентября этого же года почему я делаю такой вот, да потому что я вот открываю это постановление и читаю этот э, именно пункт 2.1 абзац 5 и написано что лица которые осуществляют постоянный уход за лицами с инвалидностью первой или второй группы и сопровождают таких лиц для выезда за границу Украины при наличии документов. Какие же документы нужно? Удостоверение, справка о получении компенсации, помощи, надбавки на уход. Это, скорее всего, вы не получите, потому что в порядке, который установлен 859 по 23 сентября 2020 -го года. Там указано, что только члены семьи, которые проживают вместе, в общем, с этим будут проблемы. Или документов, которые подтверждают инвалидность и акта установления факта осуществления ухода. То есть, мы видим, что нужны документы какие? Документы, которые подтверждают инвалидность первой-второй группы. Любого лица, ни родственника вам вообще, ни первой, ни второй линии. По сути, это может быть сосед, которого вы просто знаете. Вот. И, возможно, помогаете. Выходит, что нужно предоставить документы, подтверждающие инвалидность любого лица, а не родственника для вас. И акт об установлении факта осуществления ухода за таким лицом, который имеет инвалидность первой или второй группы. Акт этот составляется... На основании обращения этого лица или вас, как лица, который осуществляет этот уход. Вот такие вот дела. Куда обращаться в районные или районные в городах Киева, Севастополя, государственной администрации, исполнительные органы сельского, городской рады, совета, да, и с заявлением о посуществлении лицом такого ухода. Как они будут устанавливать факт осуществления ухода? Ну, есть определенные моменты, да. Какой акт будут они выдавать? Тоже вопрос. Почему? Потому что акт э, выдается в свобод... и устанавливается в свободной форме. Ну, понятное дело, что нужен какой-то образец. Я его составлю, прикреплю к этому видео... Ссылочку, по которой можно будет скачать приблизительный акт. Вот. Возможно, в этих органах, которые я назвал, уже проработали это постановление и составили свой порядок выдачи, свою форму акта. Но, как пишут мне и обращаются ко мне люди, во многих этих органах местного самоуправления, государственных администрациях даже не слышали... На сегодняшний момент, а сегодня уже 5 октября, то есть неделя практически уже прошла, они даже не слышали о таком постановлении 10.44, естественно никаких актов они не разработали, поэтому возможно они будут пользоваться уже ранее установленными образцами, немного их переделают, то есть да, они по порядку осуществ... оформления постоянного ухода ранее утвержденными постановлениями кабинета министром, с определенными приказами утверждены эти формы. вот Скорее всего, они их будут переделывать под это постановление и будут выдавать. Обследование тоже они могут делать и по определенным показателям. Я о них рассказывал ранее, я не буду повторяться. Добавлю здесь видео. В конце будут видеоролики на другие темы. И там я об этом акте... Более детально рассказывая. То есть, по сути, еще раз повторюсь, никого э, не могут остановить на границе, если вы не родственник и осуществляете уход за любым лицом с инвалидностью э, первой или второй группы и сопровождаете таких лиц. То есть, это может быть не родственник. Еще раз повторюсь, это может быть сосед, знакомый вот вот такая вот история это я считаю положительный шаг навстречу, как говорится, прав человека ну в том числе право на выезд в любое время из Украины, даже несмотря на то что есть военное положение почему так ну почему я считаю, что это правильно да потому что у этих людей с инвалидностью первой и второй группы могут быть родственники, но они о них могут забыть, вот, они могут их бросить, оставить в такой нехорошей ситуации, которая сейчас сложилась, да, в военное время, их может не быть, этих родственников, поэтому, да, это нормально, когда не родственник берет на себя какие-то обязанности, и помогает ему, там, продукты принести, лекарства купить, там, помочь принять эти лекарства, помочь, там, какие-то дела по дому поделать, уборку сделать, там, вещи помочь, там, не знаю, обновить. И так далее, магазин сходить, опять же, с ним, без него. То есть, сопровождать где-то, в каких-то учреждениях, получать ему, там, помогать... Ходить пенсию в почтовое отделение связи. Много, я же говорю, показателей этих много, я ссылку на эти показатели, по которым определяется, осуществляется уход или нет, я прикреплю. Поэтому имейте это в виду. Вот. И пользуйтесь возможностью.